Почему в Киев нельзя возвращаться? Есть возможность уехать. Нам что, пришел конец? Нет, нет. Можно оставаться в Киеве. Просто для тех, кто думает, вот от чего уезжали из Киева, я сейчас объясню. Из Киева уезжали, потому что в Киеве бомбили. Потому что в Киев каждый день попадали там снаряды. Помним, это время, когда каждый день бахало ежедневно. И люди уезжали, то есть в них не попало, но они уезжали, потому что им надоело там, сидеть в подвале, им надоело там, бегать туда вниз, и вот эти вот снаряды падали. То есть они уезжали, потому что чувствовали себя некомфортно. И они говорят, можно ли возвращаться. Вот если они убегали от этого, то тогда к этому сейчас возвращаться еще рано, потому что до сих пор в Киеве тревоги, до сих пор в Киев что-то прилетает. А уже после 9 мая можно будет ехать оставаться в Днепре, да.